Uh, всем привет, дорогие друзья, с вами Банан и он готов представить свой датапак, который называется Items Plus. Uh, Итак, давайте-ка приступать к обзору. Что он добавляет? Он добавляет три новых типа предметов, а также три новых типа яблок. Uh, когда вы установите этот датапак, вы должны, соответственно, прописать слэш Прописываем. И вот у нас есть Спасибо за установку датапака Items Plus. Автор, соответственно, я, Бананон, а, И также ссылки на мой YouTube-канал и discord сервер. Можете присоединиться, следить за новостями. Вот. Я их, к слову, сейчас делаю папку Реально. Вот. А, также для датапака нам понадобится ресурс-пак. Он будет идти, соответственно, вместе с датапаком. А, Давайте-ка скрафтим все новые предметы. Это медные инструменты, аметистовые инструменты изумрудные, а также яблоки которые краются из обычного золотого и обкладываем их соответственно изумрудами, осколками аметиста и также алмазами также при установке датапака, я забыл сказать, нам дается ачивка вы установили автор бананован, то есть я вот, но ачивка была ну, не показана, то что она выдалась, так как она у меня уже была Итак, скрафтим все медные инструменты. И, и нам также выдаются, соответственно, ачивки. К слову, пак переведен на два языка. На английский и, соответственно, на русский. Так, и осталось скрафтить, соответственно, меч. Вот я скрафтил, в принципе, медные инструменты. По прочности и по Соответственно по характеристикам это будут являться обычные каменные инструменты, так как я считаю то, что меч в 1.17 довольно-таки легко добыть. Вот Но при этом, если мы заметим, то каменный меч у нас наносит 5 урона. А медный меч наносит 5,5 урона. То есть это, в принципе, они чуть-чуть все-таки будут отличаться вот и соответственно выдались э, достижения то есть вот они такая ответка надо скрафтить все соответственно эти э, инструменты э, теперь скрафтим давайте ка изумрудные вещи так Итак, мы скрафтили, соответственно, изумрудные инструменты. По мощности они а, будут, соответственно, железными, так как я тоже считаю, изумруды легко добыть. А, ты приходишь в рандомную деревню и чисто торгуешься с жителями и все. У тебя, соответственно, есть а, изумруды. По мощности они будут а, как железные, вот, Так что, в принципе, это неплохая а, альтернатива железу. Вот, но при этом, если железный меч наносит у нас 6 урона, то изумрудный будет наносить 6 с половиной, что, как бы, я считаю, ну, наверное-таки круто. Я не знаю, зачем я их выкинул, но да ладно. Если уж я и те выкинул, то, пожалуй, и эти. Давайте-ка включим день. Вот, у нас, соответственно, все достижения выдаются. Далее у нас идут аметистовые предметы. Вот они уже будут а, по прочности как алмазные. Ну, это же аметист. Так, и крафтим себе меч. А, как я уже сказал, по прочности они как алмазные, но при этом, опять же, алмазный меч наносит 7 урона, а аметистовый 7,5. А, датапак, кстати, переведен на два языка, на английский и на русский. Так что при смене языка, то есть у вас не будет никаких а, проблем. И теперь давайте-ка мы скрафтим, соответственно, золотые яблоки. Скрафтим алмазное, а, изумрудное и также аметистовое. А, я буду также топак дата стараться поддерживать, то есть выпускать на него какие-то обновления, патчи и так далее. А, вот. То есть в достижениях все нам также удается. А, здесь показаны все вещи, которые добавляет датапак. То есть это 18 предметов. А, вот вы подумали то, что ну, всего лишь три яблока, типа что они делают. Но на самом деле они будут лучше, чем а, золотое. По мощности они получается идут так: сначала изумрудное, затем алмазное и затем аметистовое. А, почему? алмазная лучше изумрудного потому что, ну, я причину уже озвучил а, ранее. Переходим а, в режим а, выживания. Сейчас лучше режим выживания. Как разницы нет. А, и давайте-ка скушаем. То есть они также а, поедаются, как, соответственно, и а, золотую яблоко. То есть вам не нужно иметь а, какую-то единицу голода. А, съедаем это яблоко и нам выдается 4 а, сердечко регенерация 2 на 5 или 7 секунд я уже не помню и вот такие вот эффекты с уровнем 2 а, теперь уберем а, себе эффекты все и возьмем съедим алмазное яблоко алмазное яблоко соответственно будет лучше она прибавляет 6 а, единичек Жизней новых. А, и, соответственно, дает регенерацию также на 7 секунд, но при этом третьего уровня. То есть это будет еще лучше. Вот, также сопротивление, огнестойкость и поглощение а, третьего уровня. Убираем все эффекты и а, едим, соответственно, аметистое яблоко. Мы съедаем. И вы могли услышать такой звон. Это когда мы съедаем, соответственно, аметистовое яблоко. Прибавляется вот столько жизней. Получается 8, да. И даются эффекты четвертого уровня. Вот. Ну, также регенерация, соответственно, 7 секунд четвертого уровня. А, собственно, если у вас какие-то а, идеи для дата пака вы можете вступать в наш дискорд сервер и писать соответственно там скорее всего я создам, создам отдельный канал где вы соответственно сможете кидать там переходите также на мои предыдущие видео смотрите вот с вами в принципе был банануан датапак вы сможете скачать ниже поставьте лайк пишитесь на канал вот, с вами был Банан Ван, желаю всем удачи, всем пока.